25 марта все ведущие европейские политики празднуют в столице Италии 60-летие подписания Римского договора, заложившего основы современного Евросоюза. Однако несколько моментов могут омрачить праздник. Предполагалось, что единая валюта станет для Европы важным объединяющим фактором. Но сейчас, напротив, евро, как никогда прежде, провоцирует раздор. Так во Франции уже открыто обсуждается возврат к франку. В Италии в том же ключе высказываются члены партии Движения пяти звезд во главе с Беппе Грилло. Сейчас я нахожусь в Италии, а за моей специалистой уже территория Ватикан, но особой роли эта граница не играет. Свобода передвижения – одна из основ Европейского Союза. Однако в Европе укрепляются позиции партий, выступающих против правящей элиты, и они будут только рады краху этих принципов. Желание контролировать собственные границы стало одной из причин, по которой Великобритания отказалась от приглашения на торжества по случаю 60-летия подписания Римского договора. А это подводит нас к вопросу о Брексите, или скорее о том, кто следующий на очереди. Новым президентом Франции может стать Марин Ли Пен, пообещавшая организовать Фрексит, выход страны из ЕС. В таком случае напрашивается вопрос, сколько стран все-таки будет представлено на праздновании следующей годовщины подписания Римского договора? Как бы вы охарактеризовали ситуацию в Европейском Союзе? На данный момент, как столкновение эгоистичных государств. Разве сегодня основная проблема ЕС не в том, что одна-две страны решают за всех? Если бы все обстояло подобным образом, мы бы действовали гораздо быстрее. Проблема как раз в том, что принимать решения никто не берется. Важно собрать лидеров европейских стран, Германии в том числе, и продолжить работу по укреплению Союза. Великобритания Запустила Brexit, теперь уже официально. Премьер-министр Терезы Мэй известила председателя Евросоюза о том, что страна покидает ЕС. Впереди как минимум два года переговоров об условиях развода, но остановить процесс уже нельзя. Итак, вот оно. Шесть страниц. Уведомление от премьер-министра Терезы Мэй, которая запускает 50-ю статью и официально начинает переговоры о выходе Соединенного Королевства из Европейского Союза. Европейский чиновник не скрывает грусти. Brexit — это не то, о чем мог мечтать но назад дороги нет. Британия официально уведомила столицу ЕС о начале процедуры развода. За первым шагом исторического процесса Великобритания и весь мир наблюдали практически в реальном времени. Премьер Тереза Мэй подписала письмо на имя председателя Евросоюза. В документе говорится о том, что Соединенное Королевство намерено воспользоваться статьей 50 Лиссабонского договора и выйти из состава Европейского Союза. Уже утром письмо в Брюссель доставил посол Тим Борроу, передал Дональду Туску. Впереди еще два года переговоров. Впрочем, многие британские журналисты считают, что времени может и не хватить. Один из главных вопросов новое торговое соглашение. Британия намерена покинуть единый рынок, таможенный союз, а также выйти из-под юрисдикции судебной системы ЕС. Таким образом, Лондон лишается беспошлиного доступа к рынку Старого Света, но может договориться о зоне свободной торговли с Брюсселем или заключить двусторонние соглашения с каждой из стран членов Евросоюза. Еще одна тема соглашение по иммиграции. Великобритании сейчас живет более трех миллионов граждан других стран ЕС. Около миллиона британцев проживают в Евросоюзе. Лондону и Брюсселю придется договориться о дальнейшем статусе этих людей, о разрешении на работу и даже пенсионных отчислениях. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что иммиграционный вопрос станет острее других. Для многих людей в Европе предполагаемый выход Великобритании из Евросоюза связан прежде всего с конкретными опасениями по поводу своего собственного будущего. Особенно это касается немцев и других граждан ЕС, которые живут в Великобритании сегодня. Однако правительство Германии намерено сделать все возможное, чтобы последствия Брекзита повлияли на повседневную жизнь людей как можно меньше. Договариваться придется и о долгах. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже пообещал выставить Британии счет на 65 миллиардов долларов. Это сумма по всем финансовым обязательствам Британии перед странами ЕС. Европейские обозреватели утверждают, по некоторым пунктам переговоры могут затянуться даже не на годы, а на десятилетия. Неопределенность – главное, что волнует теперь британцев. Британия сделала шаг в неизвестность – Такими заголовками выходят главные газеты Соединенного Королевства. Один из самых сложных вопросов – проблема безопасности. Если Великобритания покинет Европол, обмен формацией между правоохранительными органами резко замедлится. А это, по мнению скептиков, может сказаться на безопасности, прежде всего в самом Соединенном Королевстве. Но Тереза Мэй непреклонна. Брекзит – благо для страны. Это исторический момент, после которого уже не может быть поворота назад. Великобритания покидает Европейский Союз. Мы будем принимать наши собственные решения и собственные законы. Мы собираемся взять на себя управление вещами, которые наиболее важны для нас. Мы построим сильную и справедливую Британию. Мы покидаем Институты Европейского Союза, но не покидаем Европу. Мы остаемся близким другом и союзником. И мы будем продолжать сотрудничать для того, чтобы Европа могла отстаивать свои ценности и защищаться от угроз. Именно сейчас, как никогда, миру необходимы либерально-демократические ценности Европы. Однако союзничество и дружба не устраивают Шотландию. Королевство по-прежнему намерено остаться в составе Евросоюза и ради этого готова даже отделиться от Великобритании. Накануне парламент в Эдинбурге проголосовал за проведение очередного референдума о независимости королевства. Он должен состоять через полтора года. Как раз к этому времени основные переговоры между Брюсселем и Лондоном об условиях Брекзита должны завершиться. Я считаю, что Шотландии было бы лучше остаться в составе Великобритании. Если шотландцы решительно настроены провести референдум об отделении, то им, безусловно, нужно разрешить это сделать. Однако нельзя позволить, чтобы это подорвало процесс выхода Великобритании из ЕС и таким образом сказалось на ситуации в стране в целом. Предлагаемые сроки отвечают интересам одной лишь шотландской национальной партии, а для лейбористов на первом месте интересы всего народа Шотландии. Если он хочет провести еще один референдум, пожалуйста. Но нельзя допустить, чтобы это превратилось в замкнутый круг, в котором члены шотландской национальной партии, недовольные результатами предыдущего голосования, каждые 10 лет устраивали бы новое. Эта дорога ведет в тупик.